вчера, расстались ночью мы с тобой. Зачем я брел мой стакан? Мы с тобой давно, давно с тобой и мы знакомы. Что же происходит? В I'm mm not -hmm. С друг